Обязанности по составлению графика отпусков возложены на сотрудника, который отвечает за заполнение табеля. После того, как документ подготовлен, ответственный сотрудник проводит документ, и дальнейшее редактирование графика отпусков для него невозможно. Отменить проведение документа может сотрудник отдела кадрового администрирования. Для отмены проведения документа необходимо выполнить следующие действия. Зайти в раздел «Кадры», «Графики», «Перенос отпусков». Настроим отбор. Нажимаем кнопку «Еще», «Настроить список». На вкладке «Отбор» в колонке поля» выбираем поле «Номер». Нажимаем кнопку «Выбрать». В правом блоке в поле «Значения» вводим номер документа. Нажимаем кнопку «Завершить редактирование». Список документов будет отфильтрован по отбору номер. Выделяем необходимый документ и нажимаем правую клавишу мыши. В списке контекстного меню выбираем «Отменить проведение». Проведение документа отменено. В колонке «Дата» на иконке с изображением документа не отображается зеленая галочка.